Ну все. Организационные все вопросы решили. Начинаем, ребята. Итак, сегодня 5 декабря. Еще осталось целых 25 дней полных до Нового года. Месяц у нас такой кочевый, когда у нас действуют промоушены, куча всего. да, Об этом тоже сегодня поговорим. Вот. И мы хотели передать вам ту энергию, которая у нас от общего собрания. Буквально три дня мы собирались топами из всех стран. И это прям такое незабываемое энергетическое событие, мозговой штурм. Ну и самое главное, всевозможные неформальные встречи и обмен ну, теми новостями, которые вслух еще пока не скажешь. Вот. Мы все переполнены этим, ну и хотим с вами поделиться. Так, секундочку, вид вот такой. И я буду открывать экран в том числе. Вот с нами сейчас Илья и пейсеттеры другие у нас тоже здесь. То есть, в принципе, все, кто хочет что-то сказать, могут говорить. Но сначала мы, наверное, поделимся тем, чем хотим. Есть план определенный, мы его на баннере повесили, и мы будем ему следовать. Сейчас я его вывешу как подсказочку. Запутался в этих гаджетах во всех. Да, ну, давайте я начну тогда вот с чего. Мы вдохновлены, наверное, все, я уже думаю, что все вдохновлены по чатам, по тому шуму, который сейчас уже появился во всех наших чатах, но еще пока, может быть, не долетел до общего интернета. Вот. Я вижу, что многие прям вдохновлены, то есть засучили рукава, начинают работать, начинают думать о стратегиях привлечения, начинают покупать билеты или продолжают покупать билеты на февральское событие. То есть явно что-то изменилось такое в энергетике в отношении Дейзи. И, наверное, я... Правильно скажу, если скажу, что это от наших базовых показателей. А базовые показатели – это, конечно, прибыль, потому что мы здесь все ради этого, да, ради того, чтобы у нас увеличивались деньги, которые мы сюда вложили. Ну, про Форекс уже, наверное, лишний раз говорить нечего. А вот то, что нам крипта показала за последние полтора месяца, это для многих открытие. Почему? Потому что когда мы из минус 30 выходим на минус 7, ну, для нас это всего лишь 30 минус 7, 23 как бы процентов в плюсе. Однако 23% в плюсе. Форекс столько показывает да, за месяц. Но на самом-то деле это не 23%, потому что базу надо брать не от 100%, а от 70%. То есть 100 минус 30, 70 остается. И вот к 70, потом получается с 70 до 93, да, вот этот подъем он больше, он почти 50%. А это уже совсем другая цифра. Это значит, что крипта, та, которая год была у нас в просадках, за месяц дала, ну чуть больше месяца, да, дала 50% в плюсе. Форекс только не дает, если иметь в виду линейный процент. Да? вот Поэтому это ну, тот показатель, который действительно радует. Он не может не радовать. И это всем нам крылышки отрастает. И эти крылышки мы уже готовы расправить и полететь. А куда полететь? А полететь на те квалификации, которые нам сейчас компания дает, дополнительные, плюс к тем, которые уже были, я имею в виду билдеры, ачивера, они уже были, мы к ним уже... Может быть, даже где-то попривыкли. Вот. У нас сейчас безлимитный моментум, и у нас сейчас покупка билета на февральское событие окупается, потому что эту сумму удваивают, и прибылью этой суммы делятся основатели. То есть фактически мы бесплатно летим на февраль. А любое онлайн-событие, офлайн событие это круче онлайна в 10 раз. Поэтому, конечно, тот, кто собирается этот бизнес развивать, он, естественно, туда летит. А если это еще можно сделать бесплатно, то это просто шик. Вот, Поэтому, друзья, наверное, вот так вот все звезды в одно сошлись. Да еще плюс декабрь. Декабрь всегда был месяц, когда очень сильно идет привлечение, движуха в нашем MLM. Да? И вот на этот декабрь с такими промоушенами ну, мы должны что-то такое сделать необычное в плане нашего заработка. Так что вот этих два базовых показателя – это круто. Я единственное, что вот по первому пункту нашего баннера еще добавлю про показатели базовые, то что, конечно же, для многих нас там месяц прибыли в крипте это еще не показатель. Не для всех, но для многих. Почему? Ну потому что мы видели уже там прибыль, ну может быть там полумесячную прибыль, а потом там неделю, когда все сливается. Ну, Во-первых, сейчас уже прибыль идет полтора месяца подряд и ничего не сливается. Вот. А во-вторых, конечно же, ну наверное, об устойчивом совсем в результате по крипте можно будет говорить к февралю как раз к нашему дубайскому событию. И вот там уже будет такая энергетика, да, подтвержденная устойчивым результатом, но которая только нам снилась, ну или была на самом старте, когда мы в апреле, в мае, да, вот раскручивали, раскручивали Дейзи после удачного старта уже. Вот, так что цикличность к нам вернулась, и мы на этом цикле уже должны перейти, на следующем цикле уже перейти на положительное, То есть не по синусоиде развиваться, вниз, вверх-вверх, а по спирали вверх-вверх-вверх-вверх-вверх. Перепрыгивать мы должны научиться отрицательные периоды вот поэтому что касается прибыльности вот таков мой взгляд может быть что-то еще Илья добавит а я пока хочу перейти к следующему ближайшее обновление ЛК телеграм и канал просто так обзорно хочу сказать что мы вообще на самом деле как-то сказочно у нас к февралю очень много событий должно сойтись вместе и если мы и говорили раньше о дисроп то наверное вот надо будет Говорить о Disrupt 2.0 именно где-то в феврале, потому что, смотрите, мы сейчас готовим систему на русском языке. Telegram-бот, может быть, даже какой-то лендинг еще сделаем. Да? На международном уровне daisycrowd.com тоже будет подтягиваться там, к февралю, уже в другом видео он будет. Ролик сейчас компания готовит тоже к февралю будет, 5-минутный, может, 7-минутный, об этом еще говорить рано. Вот, но это будет новый презентационный ролик. Мы на русском сейчас готовим ролик, двух-трехминутный, короткий по Дейзи новый, да. Вот. Я тут э, запуляю презентацию за, за презентацией в чате. Вы видите, да, то есть какие-то новый тоже новый взгляд. А что значит я запуляю? Если я запуляю, значит, каждый из вас тоже может новую презентацию сделать, а значит, что интернет наполнится новым видением Дейзи, новыми презентациями, новым представлением. Потом личный кабинет сейчас, засучив рукава, берутся за личный кабинет наконец-то, да, и там через месяц, через два, через три мы увидим, как Илья, по крайней мере, говорит, какой-то совершенно обновленный с новым дизайном и функционалом личный кабинет. А это все тоже, ну, круто, это для бизнеса очень положительно. И еще мы делаем Telegram-бот, ну, то есть мы делаем так, чтобы вход в Дейзи был максимально простым, потому что, ну… Что греха таить? Он у нас сложный, потому что надо скачать кошелек, заполнить его одной монетой, другой монетой, платить вот эти комиссии, да, все это надо как-то купить, то есть или на бассейндж, или на бинансе, который там блокирует, Но, в общем, история не очень простая. И хотя бы простыми поясниловками мы должны эту проблему устранить как можно больше. Мы сейчас все это делаем. Вот, Я тут не смогу не умолчать о члене, новом члене нашей команды, он новичок в Дейзе, но очень сильный человек в смысле системной работы. Сергей, ну Сереж, я тебя буду называть Свобода по фамилии, да, то есть ты везде как Либерти Свобода, Сергей Свобода, будем так, я не знаю твою фамилию настоящую, по крайней мере не помню, но будем тебя называть, если ты не против, Сергей Свобода, если что, поправь мне. Вот, и Сережа ведет как раз, ну, это основной человек, который ведет вот эту всю работу, потому что он как новенький зашел в Дейзи и видит то, в каком месте, что должно быть лучше, как системщик, как человек, который работал с большими количествами подписчиков, каналов, лендингов и так далее, и так далее. Вот, поэтому у нас сейчас такая команда, видите, марафон у нас, я сказал слово, хотел сказать слово «прошел», ну, как-то да, вот последние две недели у нас не было событий по марафону. Ну, может, осенний же он был, а сейчас зима наступила, поэтому пусть будет прошел. Вот. Это тоже ряд мероприятий, которые взбудоражили несколько нас. Да? И мы сейчас перерождаемся в нечто такое вот реально новое. Вот. Поэтому э, я думаю, что к февральскому событию мы Дейзи в том виде, который он, он у нас есть сейчас и том, который будет, наверное, просто не узнаем. И дай бог, это в хорошем смысле этого слова. Февральский сет в Дубае, подготовка к анонсам 2023, вот что я имею в виду, подготовка к анонсам 2023. Здесь, Илья, я уже больше буду тебя просить выступить на эту тему, скажу, что я имел в виду под этим пунктом. На феврале, февральском мероприятии, которое у нас состоится в Мадинат арене я вам, наверное, все видели эти видео, скидывал, как это выглядит, это Мандинат-арена, ну не изнутри, а внешне, по крайней мере, внешне, я просто лакшери какой-то, да, то есть очень классно, внутри, наверное, еще круче. Так вот, это мероприятие, оно будет действительно наполнено рядом таких очень серьезных новостей, очень серьезных, которые, плюс к тому, что я уже сказал, позволят нам говорить о Дейзи как о полностью прозрачной компании. Потому что там будет выступать основатель брокерской конторы, на котором мы сейчас делаем прибыль в Forex, да. А фактически это единственное место, которое не позволяет нам говорить о полной прозрачности. Вот. И если я правильно понял, там еще и будет выступать кто-то от э, аудитора, от Тернстон Гянга. По крайней мере, я где-то слышал эту фразу, но не подтвердил. Вот сейчас, Илья, ты меня поправишь, когда э, будешь держать спич. Вот. А если это две основные новости, вот такие, да, то они, в общем, кладут на лопатки все аргументы, ну, которые были не за Дейзи. И вот я думаю, что февральское мероприятие, это будет, знаете, такой последняя такая точка, после которой у нас уже просто не будет оснований говорить о том, что мы там почему-то не развиваем Дейзи. Потому что очень многие ждут, вот я, по крайней мере, говорю по тем, кого я привлекаю в компанию, да, и от многих я это слышу, многие ждут э, вот эти самые открытости прозрачности по Форексу. Покажите нам стейтменты, покажите нам, ну, как это на Форексе делаются, там, все сделки свои там, за пол, последние полгода, там, или 8 месяцев, сколько вы торгуете, и так далее, и так далее. Вот, после того, как в феврале это все будет продемонстрировано, но ну, уже, I told you so, я же тебе говорил, да, что в Дейзи все в порядке. Ну, уже просто не останется аргументов не быть в Дейзи. Ну, вот, такая у меня общая тенденция, вот, общие такие мысли по поводу Дейзи и переломного момента, и действительно, дис дисрапты, которые сейчас мы с вами делаем своими руками, которые происходят на наших глазах, а кто-то, может, в сторонке смотрит. И Илья, я прошу тебе взять слово и сказать то, что я, может быть, упустил, потому что говорю как-то по наитию, может, сумбурно. Вот. Давай. А я еще не сказал, что мы оба еще пока в Дубае находимся. А, звук тебе дать сейчас, секунду. Сейчас я еще придумаю, где это сделать лучше. Вот, нашел. Вот тебя нашел. Все. Так, отлично. Леш, ты, ты пока еще в Дубае, я в принципе живу в Дубае, да? Хотя, хотя на днях я улетаю отсюда, но вот, я в принципе сижу. Вот у меня немножко сел голос, да, последние три дня очень плотно общались. Вот, и чуть-чуть осип, поэтому я не буду очень долго говорить, хотя с радостью сейчас бы где-то полчасика бы так зажег конкретно, да, рассказал бы, потому что переполнены боссами, да, после нашего мероприятия. Вот, очень многих из вас я хотел видеть на этом мероприятии, я надеюсь, что через год на подобном мероприятии увижу, вот, но э, лидеров, кто приехал сюда, отбирали по определенным критериям, и критерии эти упирались в первую очередь в продуктивность, то есть это объем продаж <coughs> от старта Дэзи, вот, преимущественно были люди, кто сделал товарооборот от 10 миллионов и выше. И второе – это активность, которая была показана в последние месяцы, да? ну, с, некоторыми исключениями, с некоторыми исключениями. Вот, Соответственно, в следующем году у нас будет гораздо больше товарооборот и критерии для того, чтобы попасть на такой мастер-майнд, съезд и подготовку к конвенции уже 2024 года, да? там будет более, более жесткий. Вот. Но я думаю, что у нас русскоязычный рынок сейчас очень активно заработает, он начинает уже работать. Вот, я это вижу, в принципе, и по активности, и по объемам, и системам мы готовим, да, то есть у нас следующий год, как Лешка сказал, будет очень э, такой бомбический, вот, и э, с февраля после того, как вы посетите конвенцию, а я думаю, что все, кто здесь присутствует, прилетят, вот, у вас появится большая мотивация желание э, работать здесь более активно, чем вы это делали до сих пор, да, неважно, насколько вы сильно занимались здесь. да, Кто-то просто зашел пакеты купить, кто-то немножко развивал, кто-то активно развивал. Вот На каком бы уровне вы сейчас не находились, в феврале, посетив конвенцию, вы выйдете на несколько уровней выше, просто зарядившись той энергетикой информации, которая у нас будет. Вот У нас будет очень много фактов, помимо эмоций. То есть мы действительно откроем карты по поводу Форекс. Это то, что очень многие ждут. Вот, потому что, к сожалению, на рынке огромное количество недоброкачественных проектов, которые маскируются под трейдинг, на самом деле работают по пирамидальному принципу. Вот И так как такого рода проекты э, притянули в свои сети большое количество невинных людей, вот, то два э, 3 раза потеряв деньги в таких проектах, ты уже условно говоря, обжегшись, обжегшись на молоке, ты начинаешь дуть на воду. Да? Вот. Поэтому многие, даже э, после того, что два года Дейзи показывает полную прозрачность, открытость, и у нас очень хорошая репутация именно в плане того, что ну, в плане того, что мы держим свое слово, пускай задержками, да, несмотря на это, э, несмотря на это, э, люди, э, кто-то не доверяет в силу какого-то негативного опыта, да, вот с февраля по Форексу, я думаю, что вопросы отпадут, вот, потом у нас будет, э, Леша, то, что ты написал касательно Ликвида, да, я пока не берусь сказать, не берусь сказать, будут ли у нас какие-то анонсы, да, но есть большая вероятность, что они будут, вот, это майнинговый проект, я напомню, который мы в марте презентовали. Вот, я сейчас пока что не буду про это ничего говорить. Да. Про плифт у нас будет, естественно, блог. Вот мы этот проект ведем дальше. У нас обязательно есть задача цену токена лифт поднять выше, чем она сейчас, чтобы в итоге все люди, кто в свое время участвовал в распродаже токена Дейзи, да, чтобы они были как минимум при своих деньгах. Вот, но эта история долгосрочная, я бы сказал, многолетняя, вот, а сейчас рынок находится, крипторынок да, находится в самых низах, и, может быть, еще ниже просядет. Сейчас все лаунчпады и токены лончпадов к сожалению, в упадке, да, поэтому мы думаем креативно инновационно, да, о том, как апливт вывести на следующий уровень, да, несмотря на то, что рынок сейчас медвежий. Да. У нас есть некоторые идеи. Я думаю, что к февралю мы их как раз презентуем, реализуем. Вот. Но самое горячее, это как раз то, что вот Леша сказал, это промоушены. Те промоушены, на мой взгляд, два у нас промоушены есть мощнейших, да, которые сейчас работают, а, точнее заработают. Я думаю, что через два дня, вот сегодня, только что программисты написали, да, что со среды, самое раннее, может быть, в четверг, мы сможем уже включить неограниченную покупку моментом пакетов. Это означает, что если вы хотя бы на пятом уровне, если у вас есть пятый пакет в Дейзи, то вы сможете неограниченно покупать, Пятые пакеты моментумы. они стоят 1600 долларов, вы можете купить 2, 3, 4, 10, 20, 100 пакетов, какой у вас бюджет. Uh, это вы уже сами будете решать. да. Если у вас уровень на шестом пакете, на седьмом вы находитесь, то вы можете брать пакеты моментом шестого-седьмого уровня. Да, соответственно. Вот. И, и таким образом у вас 90% будет отправлено в, в трейдинг, а не 70%, как при обычных пакетах. Вот это такая мощная uh, скажем так, распродажа. Uh, это мощный промоушен, как раз посвященный предстоящему католическому Рождеству. Да. Вы знаете, что на Крисмас всегда делаются классные и сильные промоушены. Декабрь ⁇ это действительно, наверное, самый мощный месяц. Перед Новым годом сейчас время выложится. За счет продажи этих пакетов, естественно, вы сможете закрывать статусы. Вы сможете стать пейсеттером, вы сможете стать ачивером, вы сможете стать пейсеттером-лидером, кто еще не стал. Да? И вот декабрь – это месяц, который мы ожидаем, что мы побьем все рекорды по продажам да? за последний, ну, как минимум год. Я не буду говорить про два года, да, потому что мы при старте побили некоторые рекорды. Я говорю про, про последний год, наверное. И э, дальше, естественно, в январе у нас, может быть, после Нового года чуть-чуть до темпы сбавятся первые дни. И дальше, естественно, мы будем выходить только на новые, э, на новые максимум, на новые высоты. Это то, что касается промоушенов. И второй промоушен, который сейчас работает, это промоушен по билетам. Вот. То есть это не то, что даже промоушен, это не, некоторые наши обещания, это коммитмент э, в отношении э, клиентов, партнеров, кто покупает билеты на 20-21 февраля на события, на двухлетнюю, на конвенцию, посвященную двухлетию Дези. Значит, как это будет выглядеть, да, если кто-то из вас еще это не понял, вот это очень классная, на самом деле, инновационная такая идея, которая пришла в голову лидерам во время нашего мастермайда, вот буквально пару-тройку дней назад. Да. Идея заключается в следующем. Если вы покупаете билет, а у нас вот за последние сутки 50 билетов. Просто, я думаю, сейчас с очень хорошими темпами. Сейчас лидеры все возвращаются. 15 топ-лидеров к нам прилетали да, с разных стран. И активно сейчас эти билеты будут продаваться. Если вы покупаете билет и приезжаете обязательно в Дубай на события. При регистрации вы показываете свой кошелек, QR-код вашего кошелька на TronLink, на Клевере либо в другом приложении. Мы эти QR-коды эти кошельки будем помещать в специальную систему, в специальный смарт-контракт, и они пойдут в специальный пул. Мы сейчас буквально на днях, мы не будем ждать, мы буквально на днях уже запустим, я думаю, что минимум 300 тысяч долларов в uh, торги на Форексе, uh, и дальше по мере продажи uh, билетов, а мы можем продать билеты на 300 тысяч долларов, да, может быть и больше, Вот, мы будем всегда удваивать uh, из нашего кармана эту сумму, uh, и uh, эти деньги они будут... Uh, торговаться на Форексе, и через какое-то время прибыль будет распределяться среди тех, кто посетил ивент. То есть, по сути, это говорит о том, что при удачном трейдинге на Форексе, э, ну вот э, с апреля месяца мы видим очень классную статистику и динамику, да, то есть увидим, как это дальше будет развиваться. Вот При э, хороших показателях Форекса каждый участник, каждый э, э, человек, кто посетит э, наше событие в Дубае, э, сможет со временем не только окупить затраты на билет, в Мадинат-арену да, на 20-21 февраля, а также купить свои затраты на отель и на авиабилет для того, чтобы прилететь в Дубай. То есть мы говорим о том, что вы пролетаете в Дубай, и со временем система вернет вам деньги на ваш же кошелек, который вы будете регистрировать во время ивента. Да? То есть это абсолютно беспрецедентная акция, никакая другая компания ничего подобного не делала. Вот. И нас это самих настолько возбудило во время вот нашей здесь встречи с лидерами, да, что мы незамедлительно решили это анонсировать, анонсировали это на звонке позавчера. И, собственно говоря, сейчас поэтому мы ожидаем, что билеты будут продаваться более активно. Хотя мы и так бы, в принципе, продали 2000 билетов, да, потому что уже 800 продано. Вот Осталось 1200, у нас еще впереди 2,5 месяца. Вот такие промышлены сейчас действуют, и я не буду долго-долго говорить и разглагольствовать. Вот На самом деле у нас действительно ожидается после февраля, после этого ивента, после того, как мы представим нашего партнера по Форексу, после того, как мы представим все, но, все анонсы, новости по другим направлениям, у нас будет крутое признание. Да, если вы получили долю Ачивера, то вы получите эксклюзивный, трофей. Я не буду говорить, какой это трофей, да, как он будет выглядеть, но это абсолютно стильная штука. Вот, Леша, да, ты, я думаю, согласишься, ты видел, как все присутствующие. Мы просили, чтобы никто не фотографировал эти трофеи, да, они абсолютно эксклюзивные, они под заказ сейчас изготовляются, к февралю будут готовы. Но самые крутые подарки, самые крутые подарки и признания будут пейсеттер-лидерам, у кого есть хотя бы одна доля ачиверов. Пейсеттер-лидер, у кого есть хотя бы одна доля ачиверов, на момент ивента будут получат самое крутое признание, я не буду говорить, что это будет, но это будет абсолютно эксклюзивно, и это будет брендировано Дэзи, и э, этот клуб, э, скажем так, топовых лидеров, э, он, э, я думаю, сейчас в ближайшие пару месяцев будет активно пополняться, да, потому что люди знают о том, что эта награда и ждет за определенные действия. Вот, в принципе, это то, что я хотел сказать. Алеш, я тебе возвращаю микрофон, да, я, голос у меня такой сегодня осипший. Вот, но я с радостью отвечу, если какие-то есть вопросы. Э -э или, может быть, у тебя, Алеш, какие-то вопросы есть. да, Я с радостью отвечу. Знаешь, я бы пояснил еще один момент. Э -э то, что не просто вот у нас сейчас на мероприятии действует этот промоушен, а эти деньги в этом пуле мероприятий, кстати, его надо как-то звучно назвать, пул мероприятий, что, ну не знаю, пул ивентов, ивент-пул. Да, а они будут продолжать генерить прибыль, и если вы в следующий раз полетите на следующее мероприятие, то у вас там уже будет две доли. А если Абсолютно вы не верно. полетите, то вы слетаете с этих долей, вам надо будет, соответственно, на следующем мероприятии полететь, чтобы одну долю получить. Вот. и таким образом, если вы летаете на все мероприятия Дейзи официальные, у вас количество пулов увеличивается, количество долей в этом пуле, и вы просто, просто богатеете. Не просто окупаете свои мероприятия, а богатеете на том, что вы летаете на эти мероприятия. То да, есть, абсолютно верно, такая, просто... да, такая об, об, об, обратная система, я бы сказал, да, необычная обратная система. Это действительно так, это касается мероприятий именно глобальных, да, то есть это касается глобальных конвенций, да, потому что помимо этого у нас будут региональные мероприятия. То есть мы, скорее всего, в Венгрии, скорее всего, это не подтверждено еще, будем э, самое раннее в мае, может быть, летом, может быть, в сентябре проводить огромный ивент, может быть, на 2-3 тысячи человек, Да, это будет европейский э, большой ивент. Да, мы планируем проводить ивент в Японии, это будет, скорее всего, в октябре, тоже это пока не подтверждено. Мы будем планируем проводить ивент в Кейптауне, Да, это э, Южная Африка у нас сейчас там, мощная команда зашла, они уже проводят офлайн ивенты вот посмотрим, как они дальше будут развиваться. У нас, возможно, будет весной проведено мероприятие в Казахстане, в Алмате, да, сейчас как раз лидеры начинают там активную работу, и, возможно, у нас будет еще ивент в парочке других рынков, которые сейчас, типа Вьетнама, которые сейчас активно либо продолжают, либо начинают развиваться, потому что у нас во Вьетнаме, было достаточно большое движение где-то год-полтора. Вот сейчас что происходит? Те лидеры, которые к нам, которые изначально заходили и делали хорошие товарообороты, а потом отходили от Дейзи, вот они сейчас возвращаются. И у нас уникальная ситуация, да, то что кто-то думает, что Дейзи вообще больше не существует, потому что когда-то там доходность падала по криптотренингу. У нас десятки тысяч людей, которые абсолютно э, потеряли коннект-связь с Дейзи, и думают, что Дейзи либо не существует, либо не генерирует прибыль. И все, что нужно сейчас, это донести информацию абсолютно всем участникам ДЭЗИ, кто, может быть, давно не заходил в кабинет, просто чтобы они зашли к себе в кабинет и увидели, как 70% капитала, переведенного из крипта в Форекс, загенерирует да, им прибыль. Вот. И также мы ожидаем, что к февралю, как раз где-то к февралю, может быть, к марту у нас в экосистеме ДЭЗИ не будет ни одного участника, который бы был в минусе. То есть это наша кредо, это то, с чего мы начинали, да, мы хотим, и мы стремимся, и мы прикладываем к этому все усилия, чтобы абсолютно все участники в долгосрочной перспективе, да, это не каждый день, это не каждый месяц, были в плюсе и реально зарабатывали здесь деньги. То есть это абсолютно беспрецедентно, вот, что сам продукт зарабатывает деньги на реальных рынках, и мы в эту экосистему вовлекаем все больше и больше людей. Естественно, у нас будет больше и больше продуктов, да, то есть помимо Форекса и Крипты у нас еще будут другие классы активов, об этом Анна сказала на звонке, вот это может, могут быть опционы, фьючерсы, биржевые товары и так далее, да, это etf индексы, то есть мы будем на всех финансовых рынках работать тогда, когда алгоритм уже будет докручен, потому что его можно будет настроить практически на любые рынки, поэтому работы очень много, партнерств очень много, каждый день идет активная работа, вот также идет, конечно же, товарооборот, и что самое важное, Леш, я вот это вот скажу и на этом, на этом завершу, да, то, что у нас все больше людей начинает чувствовать мощь резидуального дохода. Потому что мощь Дейзи абсолютно не в том, что вы здесь на 10 уровней матрицы получаете доходы на входе, да, когда люди покупают пакеты. Мощь Дейзи заключается в том, что вы зарабатываете, когда ваши клиенты выводят прибыль. Вот это, вот, в принципе, та концепция, которую мы закладывали два года назад. И мы видим, что люди, которые сделали большие товарообороты, в несколько миллионов долларов, в несколько десятков, у нас есть люди, кто больше, чем 100 миллионов долларов сделал товарооборот, да, что они все больше и больше получают резидуальный бонус, и как у нас вот на лидерском нашем здесь событии в Дубае, да, сказал один лидер, 4 октября, когда было принудительное списание, да, первое по Форексу, и он зашел к себе в кабинет, он увидел, что там настолько много денег ему пришло, что он подумал, что это какая-то ошибка. Вот. Хотя на самом деле, естественно, смарт-контракты работают безошибочно, он получил то, что он заслужил, ровно то, что он заслужил, потому что у него достаточно большая команда и большой капитал зашел в Форекс. И весь этот капитал, он не просто зашел в Форекс и продолжает, продолжает там наращиваться, да? новые люди заходят, их капитал также наращивается. То есть это все как снежный ком разрастается. Uh, покуда у нас хороший трейдинг в крипто, у нас будет абсолютно такая же ситуация. Да? Крипто сейчас не просто восстанавливается, а уже практически завершается, да? осталось ну, немножко совсем. Вот. И мы ожидаем, что после февраля у нас реально будет готовая система. Плюс, естественно, у нас uh, есть планы обновить кабинет, чтобы был лучший дизайн, чтобы были лучшие отчеты, вот, чтобы люди видели свои объемы по командам и так далее и тому подобное. Там есть определенные технические сложности из-за того, что мы на смарт контрактах но... Мы сейчас как раз вот закончили ивент, мы сейчас даем команду нашим программистам, да, и э, я думаю, что привлечем новых дизайнеров, да, у нас должен быть классный презентабельный кабинет с февраля месяца. Вот. Ну и плюс э, система, которую мы готовим, э, она тоже будет очень, э, я бы сказал, такая движовая, даже молодежная во многом, да, чтобы каждый из вас и каждый из ваших партнеров мог абсолютно легко дать э, ссылочку на некий ресурс, и человек заходил бы в информационную воронку. И понимал, что такое Дэйзи, чтобы ему не нужно было смотреть длинные-длинные ролики, которые записали лидеры на полтора часа или на час, где вся презентация, включая маркетинг, матчин-бонусы, пулы пресетеров и так далее, да, чтобы он не перегружался. То есть будет постепенное вовлечение человека вот в эту информационную воронку, и э, инструкции у нас практически готова. Я думаю, что до конца декабря у нас прототип этой системы уже э, появится. Вот, в принципе, Леш, мы, можем, может быть, Сергею даже дадим, вот я вижу, что он включил камеру, дадим слово, вот Сергей курирует, на самом деле это направление, вот является, по сути, скажем так, на русскоязычном направлении директором по маркетингу, менеджером по маркетингу на ближайшие месяцы и зашел к нам для того, чтобы для всех нас, для всех вас сделать, Система продвижения DESI доступная, понятная, удобная. Да, у Сергея огромный опыт именно создания систем, структур. Не только вы в бизнесе MLM, а в традиционных бизнесах, в инфобизнесах. Вот, Сергей, очень рад тебя представить. и, Может быть, ты скажешь пару слов о том, что у нас сейчас с этой системой происходит, каков ее статус-кво и куда мы с ней движемся в ближайшие недели или месяцы. Да, всем привет. Я тоже наблюдал, что происходило в последние дни на мероприятии в Дубае. Мне это было особенно приятно видеть, потому что я пришел помочь сделать систему, которая поможет лидерам, большим лидерам, средним лидерам и маленьким лидерам продавать продукт Daisy проще и эффективнее. Вот Я занимался больше 10 лет онлайн-обучением, инфобизнесом, онлайн-школами. У меня там были миллионные проекты по привлечению. Я понимаю, как должна выстраиваться воронка продаж, чтобы на каждом шаге, Человек, который был потенциально заинтересован, мог приходить на новый уровень. То есть на него вываливать сразу тонны информации бесполезно. Ну, не может человеческая психика так это все быстро воспринимать. Вот. И поэтому сейчас мы готовим систему большую, многокомпонентную, из материалов разного формата. Это и текстовые, и видео. И смысловые ключевые смыслы будут переделываться для того, чтобы... Те активные партнеры, которые хотят э, Дейзи продвинуть, э, Дейзи, Индотек, да, вот всю эту систему, которая ну, генерирует прибыль, вот, могли простыми словами и простыми материалами доносить эту ценность. Да, вот, у меня самого большой опыт работы и с финансовыми рынками, и с трейдингом, и с привлечением клиентов, и с сетевым. У меня тоже был большой опыт, э, это, правда, было давно, 10 лет назад. Вот, поэтому я вижу, что это можно сделать. Я вижу вот этот фундаментальный сдвиг, который произошел, особенно при запуске второго рынка финансового форекса, и вот эти вот э, феноменальные результаты. Вот. Мы все вместе понимаем, какие улучшения нужно сделать э, именно в представлении продукта, в его демонстрации, в его работоспособности, в кабинете там и так далее. Поэтому все это вот сейчас будет готовиться, думаю, да, пару месяцев, и мы создадим эту вот информационную систему именно для русскоязычного рынка. Вот. А дальше будут... Уже, уже будет вторая цель там, построение систем привлечения. Ну, об этом пока, наверное, не буду рассказывать, забегать вперед. Для начала нужно построить классическую классную воронку продаж, чтобы все те люди, которых мы привлекаем в э, наш бизнес, они в нее попадали и не высыпались, да, как это самое, там, из дрёвляного ведра, а чтобы оставались, чтобы эффективность привлечения людей, на которых мы тратим время, деньги, ресурсы свои, чтобы она была максимально эффективна. Вот в этом вижу свою задачу и. А думаю, что должно все получиться. Ну, супер, супер. Я думаю, что обязательно все получится, тем более, что мы эту систему создаем как бы общими усилиями, да, объединились с лидерами русскоязычного пространства, да, и люди, кто глубоко в Дези, понимают философию Дези, да, психологию Дези, вот, помогают тебе эту систему создавать, да, ну, под твоим кураторством. Вот, это очень важно, да, потому что это командная работа, мы работаем командой. Нам нет смысла здесь конкурировать друг с другом, да, распадаться там на разные ветки, на разные команды. Почему? Потому что у нас даже, даже банально маркетинг так устроен, да, что мы зарабатываем деньги, в том числе от глобального товарооборота, если достигаем лидерских рангов. Ну и в принципе, то есть рынок огромнейший, здесь всем хватит места. Русскоязычный рынок, я напоминаю, да, что он, несмотря на то, что он огромен, он просто огромен, да. 300 миллионов человек говорит по-русски. Э -э несмотря на это, всего лишь несколько процентов от глобального товарооборота Дейзи, к сожалению, представляет русскоязычный рынок. Вот, и моя личная миссия заключается в том, чтобы в следующем году эту статистику сдвинуть э -э вот, и процент э доли русскоязычного рынка увеличить. Вот, потому что это никуда не годится, два фаундера Дейзи говорят по-русски. Вот, э -э -э получается, что рынок берут венгры, немцы, японцы, вьетнамцы и другие uh, национальности, которые uh, в постсоветское пространство входят со стороны. Да? Это, это, это нужно изменить. Вот. Тем более сейчас все больше и больше людей Нуждается в альтернативном способе заработка, да, у нас альтернативные инвестиции, у нас альтернативный маркетинг инновационный. Вот. Просто эту информацию нужно донести. Поэтому я думаю, когда эта упаковка уже будет сделана, да, и у вас не будет таких сложностей: что а как я буду звонить, делать зум, показывать, как скачивать кошелек Тронлинк, как э, делать бэкап, записывать приватный ключ и прочее-прочее, да, чтобы это все самому не делать и не тратить на это часы времени потому что это недуплицируемо, именно до этого эта система создается. И мы ее, естественно, будем объединять с какими-то инструментами, мероприятиями офлайн, потому что никто нас, нам не запрещает это офлайн э, также продвигать. Вот. И успешное такое сочетание онлайн-системы плюс офлайн мероприятий я думаю, в следующем году даст феноменальный результат. Добавлю то, что, ребят, та задача, которую сейчас озвучивал Илья по поводу того, чтобы увеличивать 5% долю рынка, которая сейчас имеется у русскоязычного рынка в Дейзи, да, нам надо не просто идти в ногу со всеми остальными структурами, а опережать их. А это я не побоюсь этого слова, бешеный темп. Потому что те же самые венгры и японцы, да, они работают как папыкала, как заведенные. Они, вот японцы, например, каждый день, каждый день, по два раза в день, Ведут презентации онлайн и офлайн. Понимаете? То есть и причем ездит по стране, по Японии, да, и проводят в разных местах офлайн. Ну и при этом еще и онлайн. То есть это, это бешеный темп, понимаете? Вот. Поэтому мы, как русскоязычные, возьмем э, качеством работы, да, вот благодаря Сергею мы выстроим эту систему. И у нас все будет э, еще и технологично. А я, со своей стороны, еще хочу добавить: вот я только что, буквально перед мероприятием, перед нашим с вами, Встречался с одним из своих подписантов Дейзи, который живет в Дубае. Это Сергей Илья. Вот. И он говорит, да я уже забыл это приложение, вообще как заходить-то вообще? Он листает такой телефон при мне. Говорит, где там этот кружочек-то Дейзи написано, где он? Я говорю, да, кружочек TronLink написано. А, -а Тронлинк, так, а какой, какой у меня пароль там? Тронлинк, а -а. так, нашел пароль, зашел, и короче, он вложил 400 баксов, он купил один пакет. А крипто и два пакета форекс то есть получается 100 плюс 100 плюс 200 да вот и он посмотрел сейчас на прибыль 368 долларов я говорю так я еще не окупился я говорю так тело-то осталось то есть те 400 долларов которые ты вложил они дальше будут генериться то есть ну, ты можешь все он говорит, как прибыль вывести я говорю пятница дождись можешь вывести все это дело и у тебя все что было останется и еще начнет генерить если ты только оставишь прибыль, тогда у тебя сложный процент еще насчет работать, имею в виду. А, ну я тогда годик еще подожду. Но, по крайней мере, он понял то, что это прибыльный проект и то, что здесь генерируется что-то хорошее. То есть все, он уже вспомнил пароль, он будет уже сюда заходить, а это значит, что он будет сюда звать. И точно так же, ребят, вам надо проинспектировать всех, кто у вас в первой линии, на этот предмет. На, на предмет того, насколько вообще они в курсе, что происходит в личном кабинете. То есть это личная встреча, личный звонок. Вот, Сделайте такую инспекцию, потому что, вот как Джереми говорил у нас позавчера на мероприятии, да, говорил, что с этого начал открыть мероприятие, что если вы один, вы один, а если у вас уже организация, где 100 человек, у вас уже плечо 100, то есть вы как будто заходите работать на тот же Форекс, но с плечом, то есть у вас подъем будет в 100 раз мощнее, если у вас уже есть команда, а не вы один, да? поэтому сначала надо взять тех людей, которые у вас уже есть, их возбудить их воскресить, и вместе вы подниметесь гораздо быстрее, это как будто плечо у вас будет, усилие с плечом, понимаете, чем если бы вы это делали один сейчас и новых подписывали. Вот. Потому что если подписывать новых, надо подписывать новых вместе со всей командой. То есть подписывать новых официально, рассказывать об этом, да? всем делиться, показывать, чтобы общий кумулятивный эффект был такой плечевой. Ну вот то, что я хотел сказать. Да, я понял. Я вот вижу вопрос по поводу Форекса, да, Эльдар задает вопрос. Uh, Ильдар, у нас будет, у нас будет uh, программа типа VIP. Она не обязательно будет называться VIP. Мы ее запустим после февраля. И, соответственно, у людей, у кого большие капиталы, кто купил большое количество пакетов Forex, да, появится дополнительный плюс. Я сейчас не могу сказать, какие именно. Но поэтому просто нужно дождаться. <coughs> вот. А еще uh, один момент. Uh, Леша, вот ты говоришь про, про разные uh, страны, вот, которые работают там каждый день Япония да, проводит по два зума и так далее. Мы все знаем, кто профессионально на этом рынке работает, да, что успех заключается в том, чтобы вывести на мероприятие как можно больше людей. Мы это знаем, мы это понимаем, да? То есть это реальные факты. Вот Оно так работает, вот никак иначе оно не работает. Не в том, чтобы записывать больше презентаций, да, не в том, чтобы проводить более активно зумы, а в том, чтобы, хотя это тоже, конечно, хорошо, а в том, чтобы вывести людей на живые встречи, на мероприятия. Так вот, я знаю то, что венгры где-то 200 человек планируют вывести в феврале. Японцы, может быть, 300 человек из Японии. Представляете, это очень далекий дальний перелет, это 10 часов лететь. Из Токио, из Осаки 10 часов лететь до Дубая. Вот. С русскоязычных рынков у нас на сегодняшний день, по той информации, которая у меня, вот, нужно еще с лидерами со всеми переговорить, я думаю, что ну, может быть 100-130 человек это уже подтвержденная информация. Но это было до того, как мы объявили вот это промо на билеты. То есть я считаю, что если с русскоязычных рынков мы вывезем людей 200-300 человек, а в принципе для этого просто нужно билеты сейчас покупать в декабре, да, пока они есть, потому что их просто не будет, то мы тогда сможем по темпам роста опередить другие рынки. И тогда доля рынка русскоязычного, у она станет побольше, да? ну, в пропорции, если смотреть. Вот. Поэтому я, в принципе, хочу резюмировать наверное, сегодняшний наш разговор, тем, чтобы вы, если еще не взяли билеты, подумали о том, что это хорошая возможность для развития вашего бизнеса, и подумали о том, что вам стоит сюда, в Дубай, привезти побольше друзей, побольше партнеров, клиентов. И если вам кто-то до сих пор говорил, что это дорого накладно, я не могу себе этого позволить, да, вы просто им скажите, что эти деньги будут из пулы и специального со временем возвращаться. Это живой кэш, это USDT, это не какие-то, эфемерные деньги, вот это реальные деньги, которые мы уже с апреля месяца получаем, видим, как этот инструмент на Форексе работает. Вот, и мне, конечно же, лично, я уверен, что и Алексею и другим лидерам будет очень приятно увидеть большую русскоязычную команду на ивенте. Если 200 человек даже прилетит, это будет 10% от зала, да, вот это уже нормально. Вот, а в принципе, там, не знаю, Казахстан, Россия чисто географически не так далеко от Дубая находится, по сравнению с другими странами. Вот, поэтому нам флаг в руки, вот, и... Я максимальную поддержку лично окажу приезжающим, я в Дубае живу, то есть какие-то вопросы, да, у нас есть лидерские чаты, мы всегда это обсудим. Вот, в принципе, Леша, у меня все. А И... я хочу поделиться лайфхаком. Ребят, вот сейчас, между прочим, Лена прилетела, она здесь же, да, Лен, ты? Из Сочи билет стоит 10 тысяч рублей, из Москвы 30, из Москвы в Сочи стоит 3 тысячи рублей. Вот вам лайфхак. Через хаб Сочи летите, и у вас будет стоимость билетов просто многократно сокращена. Вот. Александр у нас поднимает руку. Сейчас я тебе дам слово, Саша. Давай. Включай, включай микрофон. Давай, давай, включай. Нажимай. Ага. Алло. Добрый привет, день привет. Всем. Слышно. У, меня, у меня, поскольку вы в Дубае находитесь, этот вопрос со всех сторон задают. С гостиницей вы что-то объявите, решите, или это еще вопрос времени? Потому что у. немцы как напуганные заказывают гостиницы, то есть они перебронируют. Я-то в немецком чате, понятно, есть. Да? И у меня есть ни один, не два человека, кто отсюда хотят лететь. И вы говорили, ну, по крайней мере, ты, Леша, говорил что в следующие пару дней будет информация по гостиницам, что, может быть, будет какой-то там дезерабат или еще что-то. Ну, скидка, то есть. По, -по, -по гостиницам будет не в течение пару дней, может быть, неделя, да где-то другая. Я спрошу у менеджеров сейчас прямо, да, они работают над этим. Потому что у нас ивенты а -а -а. только закончились. А -а -а. Менеджеры вот только сегодня, сейчас вернулись. У нас две девушки да, из Португалии прилетали специально. ивент а -а -а. менеджер, да, они сейчас возвращаются. И вот как они вернутся… Ну, ты имеешь в они... виду… Ирину имеешь в виду. И... Я имею в виду Ирину и Хелену, да, и вот я и они будут. А, все понял. Да, и они будут этим заниматься, они будут искать э, отели, какие-то они уже посмотрели, недалеко от, от места проведения мероприятия, да, то есть Марина недалеко находится, на Марине, в принципе, жилье относительно дешевое, да, GBR Марина, вот хорошее место, mm -hmm. любимое многими. И, конечно же, можно, не дожидаясь каких-то рекомендаций, просто свои отели забронировать и все, да, потому что цены... Дубай, мы все знаем, да, это город нереально перегруженный, здесь всегда высокий сезон, вот здесь всегда большая загруженность. Февраль э, по климату, по загруженности, это один из таких пиковых месяцев, поэтому отели нужно брать как можно раньше, конечно. Все понятно, понятно. Хорошо. И я прорабатываю, у меня уже тут три варианта по отелям есть, я выгружу в чат скоро и цены, и так далее. Вот. И по апартаментам тоже есть варианты уже, так что я... Сегодня-завтра, сегодня-нет, завтра буду выкладывать варианты. Все ну, понятно, супер. понятно, понятно. Окей, спасибо, ребят, спасибо. Супер. Хорошо? Да, Начали. прекрасно все рассказали, я думаю. Ребят, да, если кто-то не, не в курсе там подробностей каких-то промоушенов или еще чего, просто смотрите, все эти материалы есть. Вот, Бесконечно их проговаривать не имеет смысла на каждом мероприятии. То есть смотрите, вот у меня, например, есть целый ролик по поводу билдеров и ачиверов такое, с чем их кушают и как их достигают. Так что смотрите. Кстати, по, по, по, Леш, Леш, по билдерам очиверам, да. да, у нас у нас первый день будет эксклюзивный, приватный, нереально крутой, э, бомбезный такой, бомбический э, ужин только для очиверов и для пейсетер-лидеров. Вот поэтому если вы сейчас строите Дэйзи, еще раз напоминаю вам, что в декабре, в январе Крайне рекомендуется закрыть э, этот статус. Да. Это выгодно для вас. Вот, ачеверы платят сейчас, э, пулы ачеверов платят в среднем по 5 тысяч долларов в месяц. Это, это помимо маркетинга. Да, это огромные деньги. Вот, можно получить даже две доли. Вот, ну, конечно же, для этого нужно прилететь в Дубай, вот, купить билеты, сделать определенное действие. Да? Ну, сейчас вот такую плюшку мы предложили да? я думаю поэтому много-много кто прилетит. Вот. И если вы прилетите в Дубай, вы ачивер, либо вы пейсеттер-лидер, то вы в первый же вечер попадете на наш такой закрытый ужин, банкет, где мы очень классно проведем время. Это будет после первого дня ивента. У нас ивент будет двухдневный. Вот. А после второго дня у нас планируется, скорее всего, это еще не подтверждено, планируется мероприятия для всех, вот куда сможет прийти вообще любой человек. И там уже, скорее возможно, нужно будет частично оплачивать самим, самим партнерам, клиентам, да, там может напитки какие-то, еще что-то. Но тоже не факт, вот, потому что мы не можем, 2000 человек прилетит в Дубай, мы не можем, естественно, сделать, оплатить на 2000 человек да, какое-то там огромное-огромное помещение. Я имею в виду напитки, еду и так далее. Да? То есть, может быть, это будет на пляже, может быть, еще где-то на какое-то определенное количество мест. Да? Вот это мы сейчас в ближайшее время подготовим информацию. Тоже наши девушки это прорабатывают. Я вижу, Эльдар все задает активные вопросы: насколько Форекс может приносить стабильные доходы, доходы стабильный Форекс может приносить ровно настолько, насколько на рынке Форекса нет каких-то из ряда вод выходящих черных лебедей. Вот. Если они появятся, да, у нас могут быть какие-то просадки. Вот Просадка может появиться. Вот полностью потерять все балансы здесь за один день точно невозможно. Если будет череда каких-то просадок, чисто в теории, в самом-самом худшем случае можно потерять капитал. Вот. Я не открываю Америку. да. Анна тоже про это говорит. У нас high риск, у нас высокорискованная здесь система. Да. Поэтому не нужно к нашему продукту относиться так, что как будто бы вы положили счет в банк. И вам здесь каждые полгода удваиваются, два утраиваются ваши деньги. Да? То есть, естественно, мы идем на достаточно высокий риск, но статистически мы видим, за 8 месяцев у нас очень классная статистика. У нас есть хорошая вероятность, что еще и один год, и два года, и дольше у нас будет подобная доходность, даже если она будет ниже. Есть какая-то просадка ударит, там 10%, 15%, мы ее просто будем отыгрывать. Вот, поэтому э, вопрос э, рисков – это очень важный вопрос, вот, но нужно понимать, да, что гарантии, естественно, на продукт, на тренинг мы давать не можем, э, потому что это высокорискованный продукт. А по поводу января, будет ли продлена опция для того, чтобы стать пейсеттером старичкам? Ильдар, я должен сказать, что она, скорее всего, будет продлена, но мы это скажем, мы это скажем на следующем звонке, новогоднем звонке, вот, на 90% она будет продлена. В банке деньги тоже сгорают, правильно говорит, <правильно> правильно говорит Андрей, вот. действительно это так, и мы знаем случаи. Мало того, что в банке сгорают деньги на топовых площадках типа FTX, куда инвестируют топовые фонды, и где все железобетонно, и где все гарантировано, и где самые крутые приложения, где самый крутой стейкинг, и э, доверяет вся индустрия этой платформе, и просто в один момент платформа закрывается, и все деньги теряются. Да? то есть Что говорить о том, что на трейдинге можно э, иметь какие-то просадки да, и временно терять капитал. То есть это абсолютно понятно, это абсолютно нормальная система. Вот. И это будет, я думаю, частью нашей системы, которую мы готовим, да? чтобы не было, не было завышенных ожиданий. Да? Чтобы не думали люди, что нашли какую-то такую волшебную пилюлю, да, что на ближайшие 10 лет гарантированно у них будет там упетеряться капитал каждый год. да. То есть, конечно же, здесь никаких гарантий мы не можем дать. Но у нас будет всегда диверсификация, даже внутри самого Форекса. Вот, Форекс – это нелинейный продукт, есть разные валютные пары, есть разные стратегии. И как раз вот после февраля мы покажем вообще, как мы в этом ключе работаем, да, как, как, как у нас тренинг проводится, что мы сможем, мы расскажем. И мы, естественно, делаем все, чтобы диверсифицироваться даже внутри одного класса активов, да, внутри Форекса. То же самое с криптой. То, что делает Анна, она не делает ставку на одну стратегию, там, USDT против, против битка или USDT против эфира, или какая-нибудь высокорискованная стратегия X10, да, опять-таки, там, эфир э, бета или эфир альфа, да, Она миксует эти стратегии. Э, небольшой процент общего портфеля идет в торговлю с альтами, в том числе, вот, и все это вместе создает такой определенный сбалансированный портфель, но все равно при этом категория такая, я бы сказал, достаточно, э, э, достаточно как бы сказать, неумеренно, не, не да? Бывает, бывают у нас инвестиции консервативные, бывают умеренные, да, бывают рискованные, было другое слово, у меня сейчас из головы вышло, да? чтобы слово «риск» не употреблять, агрессивный, вот, вот то есть все равно у нас определенная такая агрессия, да, в нашем тренинге есть, вот, но… Анна это говорила и продолжает говорить, да, что даже такая агрессия в трейдинге, вот она может быть, она может быть регулируема, она может быть контролируема. И э, есть прецеденты, когда э, другие фонды э, дают 10-15 лет подряд высокую доходность, высокую доходность, типа 60-80%. На самом деле, если у нас будет из года в год хотя бы 60-80%, я думаю, что все мы будем безумно счастливы. Вот. Сейчас у нас процент гораздо выше, вот со временем, естественно, по, по мере насыщения рынков, насыщения стратегии и так далее, да, эта доходность она не будет вечно. Тот же крипторынок он со временем насытится, вот, и денег там зарабатывать так много станет все тяжелее и тяжелее. Да. Поэтому если говорить про годы э, вперед, то я думаю, что у нас общая доходность будет падать. А сейчас у нас такие дикие джунгли вот, э, и э, дикий запад, и поэтому мы здесь реально, реально зарабатываем очень много. И это феноменально. И все больше людей про это узнают и, естественно, присоединяются к Дэзи. Пользоваться надо моментом. Пока есть моментом, надо покупать моментом. Пользоваться этим, пока рынок дает возможность агрессивно зарабатывать много. Вот, и не откладывать где-то на завтра, на послезавтра. А конечно. Вот сейчас? Да. Конечно. конечно. Если вы, в принципе, вообще готовы идти на риск. Да, потому что из моего опыта очень многие люди не готовы, в принципе, идти на риск. Вот. Ну, как бы мы… Дэйзи не может быть мил абсолютно всем. Вот. Наша задача – общаться с теми, кто готов, в принципе, идти на риск да, и вкладывать деньги, то есть с предпринимателями. Да, у нас очень много предпринимателей с традиционного бизнеса. Это разные целевые аудитории. Сетевики, обычные инвесторы и так далее. Вот, Леш, давай завершать, наверное, мы часик уже проговорили. Да, вот. как раз 55 минут. Спасибо всем, друзья, кто участвовал вживую. Спасибо всем, кто смотрит сейчас запись. Лайкайте, постите, как там, подписывайтесь, как все это говорится. Вот. Перекачивайте на свои каналы, размножайте все это дело, потому что до Нового года осталось немножко времени. Надо вовремя брать возможность. Отлично. Все, спасибо Сергею за его работу, которую он сейчас делает. Спасибо тебе, Илья, за то, что зашел, несмотря на... Ну, всем, всем пока. Все добро.